Ну что, вот тут мы сломали машину окончательно Сожгли сцепление Отломили ручку передач Сейчас у нас включена первая передача какими-то неимоверными усилиями цепляются всякие деревья мы проперли вот это дело и выкатили наденьку да у нее горит еще ошибка датчика скорости так что мы тут влипли на 10 дней как минимум огромное спасибо царству небесное да да и не вспомнили бы про железяку. Да. Ладно. Хватит. Крути давай. Показываем, как это работает. Не надо выражаться. На, потихоньку. О, пошел, пошел, вот. Если б так машина покатилась <музыка> Ладно, пойду помогать, хватит с ним. Короче, <соц> доехали вот до сюда Без сцепления, без ручки передач Все сломали, буксовали До дома идем пешком Баню, баню надо быстрее, баню. О, <музык> просто. <музык> <музык> <музык>